Друзья, если вы хотите продать свои личные вещи, советую посетить группу ВКонтакте ⁇ Рыбалка, охота, туризм, хмау ⁇ или наоборот, приобрести у участников какие-то интересующие вас вещи. Ссылку оставляю в описании под видео. А мы начинаем. Друзья рабоходникам всем привет! Сегодня мы приехали на открытие зимнего сезона. Сегодня будем ловить на железе. Взял 20 живцов. Попробую на балансиры. Здесь большое озеро. Она не особо глубокая. Ну где-то по пояс. Сейчас надо будет по лесу пройти. Взял с собой волокушу. Иду пока что потихоньку. Ну, прикольно тут красиво конечно летом тут практически не проехать вот сколько грязи тут намесили тут я на своей точно не проеду ждем пока все это замерзли сейчас почва не особо мерзла еще морозов у нас таких особо и не было когда все замерзнет, нам можно будет здесь проехать. Вот наши русские джипы, которые смогли проехать. Но ну, здесь чуть-чуть осталось. Вон, по тропинке и выходим на озеро. Красотень! Как снегом все запорошило. Болотистое место. Ну вот наше озеро. Рыбаки уже тут с утра рыбачат. Мы, правда, немножко опоздали. Да, охота от рыбаков. Целая куча. Мои жирцы достал. Сейчас. Так, сколько? Их? 7 штук, наверное. И вот делал в прошлом году колокольчики, чтобы было слышно на флажках. в основном лучше цеплять под горб так она быстро схватит его быстрее намного Да, глубина тут, конечно, очень маленькая. Ну вот, установил 7 жерлиц, сделал коридором, далеко чтобы не бегать, будем ждать. Вот только поставил, буквально минут 15 прошло Первая сработка, мотает Отмотал, отмотал, отмотал. Сошла Выплюнула Блин, съела Твою мать Надо было подождать вот Как всегда, блин Побыстрее, быстрее надо вытащить ее так теперь будем ловить на мормышку на мотеля глубина тут капец метр всего лишь одного я поймал окуня сейчас еще поймаем надеюсь мелочь конечно клюет но О, поймала хороший молодец о какой. Ну как, вот ну, предыдущий давай. у меня такой же поймал. Давай. Классно. Сфоткай меня. Нет. Ну такой он как бы не большой, конечно. О! Ну, Мелкий, да, маленький. Я такого брать не буду. Да, понятно, не все маленькие вот ну, а пока три, три окушка больших С ладошка чуть больше как бы даже но можно сильно сильно вкусить это занятие не просто пусть так сильно Флажок Стоп, подожди-ка Флажок аж слетел Я-то думаю, что не видно жарница сработала Плохо закрепил флажок даже колокольчик не было слышно подзамерз нет нету странно надо было дома нормально жариться перебрать а что-то совсем ложки слетают. Ладно, теперь он звенит, я надеюсь его услышу. О, поймала, маленький. маленький. Давай отцеплю. Ну да, маленький. О. Блин, опять та же самая жерлица дальняя Почему-то, о, мотает Одна и та же срабатывает Мотает, мотает Ух ты, окунь, окунь э, окунь ушел Блин, ну такой хороший окунь был. Твою мать. Короче, он его не заглотил нифига. О. О, тащи, тащи! О. О. О. Все, ну точно ты -то меня наерчает, да? Ну такой, что-то тоже, да? Да, небольшой. Малюпасик. Малюпасик, что за слово такое? Малюпасик. Ко мне в лунку обновить лунку. опять этот флажок слетел сработка на дальней живицы не знаю что тут есть у нас нету может быть живется ее так сдергивать но хотя не должен всего-то там 10 сантиметров даже не мотает нет. да нет все на месте странно уже какая сработка ни одной ни одной щуки нету теперь каждый раз надо будет этот флажок одевать о, вот так вот сделаю, насквозь, чтобы не улетал. Что-то непонятно. Скорее всего, живец его сбивает. Вот, сейчас. Не, не должна срабатывать просто так. Молочина. Хороший, смотри какой. Вот такой у меня примерно на жерлицу сошел. Я его видел. Да. Вот это вообще добротный такой. прям По-моему, самый крупный. И на сегодняшний день. У него еще есть хвост, а есть голова. Ой, мамочки, я не хочу его трогать. Ну и все. А что ты? Да не знаю, я не знаю, я не знаю, Нормально, смотри какой. Я не хочу трогать. Такую. обычно личинка. Это тут вот бы... Ай, Она, сработала. Такую я еще... На нее колокольчик-то не вешал Из-за этого не услышал. Нету там ничего. Ничего не мотает. Нету. И живца нету. Сожрали. Пока возился с одной. Здесь еще одна. Да это это, скорее всего, окунь опять. Кусает, скорее всего, и это сдергивает. Ну, флажок срабатывает. Но, скорее всего, ну, жрец до сих пор на месте. Ну вот, народ уже домой собирается. Уже половина рыбаков разбежалась. По домам уехали. Ну, жерлицы, конечно, сегодня молчат. Что-то сегодня щуки ни одной не было Пока что окуня клеют мелкие Разные, мелкие, средние В принципе сезон открыли Сезон удался Есть рыбка Только вот поменял живца Сразу сработал Но это опять наверное, скорее окуни уже, наверное его содрали его уже съели нет висит на месте и скорее всего окуни грызут и срывают О! Маленький, Малебасики. правда. Малипасики. Малипусики. О, опять такая же пуски. Ну только начали домой собираться, с работы. Не знаю, что там. Может что-то есть. Только что мотала. Вот, что -то О, что-то есть. Щучка. Ну небольшая, маленькая. Напоследок. Напоследочек, да. Сейчас уже буквально сколько, ну, часа на третий час. Три. Ну, зачем такая? Мы такую отпустим, конечно. Под вечер начала щука брать. Но мы уже все конкретно собираемся сидеть до вечера, до темноты не будем, так как у нас темнеет быстро. Через час уже будет темно. Напоследок, я поймал щуку на жерлицу, но я ее отпускаю. Все. Классно. Ну вот, друзья, как-то вот так мы открыли сезон. Половили мелочь. Утащил у меня сегодня кто-то мою удочку с хорошей мормышкой. Не знаю, не успел схватить, схватить короче, она просто утонула. Вот. Щука была одна, под конец поймали Ну и там подергали немножко Душу отвели вот. ну, Кому было интересно Оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал Скоро у меня будет тест мотобуксировщиков Мотобуксировщика Юкудза вот. Скоро, наверное, скорее всего Поедем на избу Там будет рыбалка и будет тест Ну и всем пока, всем счастливо До следующих рыбалок